Кто такой экспортер? экспортер? Это элита предпринимательского сообщества. Тот, кто не боится рисковать и постоянно развивается. Для того, чтобы таких предпринимателей в стране было больше, государство создало инфраструктуру поддержки экспорта в регионах. Центр поддержки экспорта обучит всем особенностям экспорта и подскажет, в какой стране твой товар может пользоваться спросом. Центр найдет потенциальных покупателей, организует переговоры в рамках участия в бизнес-миссии или привезет клиентов в твой регион. Поможет организовать участие в выставке или разместить твою продукцию на электронной торговой площадке. ЦП поможет заключить контракт, прочитать логистику, застраховать сделку в Эксаре, получить международную сертификацию, оформить таможенные процедуры и репатриацию. Валютной выручки. Как найти ЦПА в моем регионе? Все очень просто. Заходите на сайт российского экспортного центра, выбираете вкладку «Контакты», находите свой регион. Успех экспортера – это успех страны на мировом рынке.